Итак, что же такое капитал? Да? То есть ключевая концепция капитала. Мы здесь берем старика Марса, лучше него, наверное, никто ничего не написал. Капитал это денежные средства, которые используют капиталистом для создания еще больших денег. Ну, это вот прям совсем просто. Да? Я не хочу зачитывать вам сейчас эти понятия из политэкономии из Википедии. Различие капиталиста от рабочего в том, что капиталист покупает, чтобы продать, рабочий продает, чтобы купить. Как понять. Вы капиталист или вы не капиталист? Если вы покупаете, чтобы продать, вы капиталист. Если вы продаете, чтобы купить, то вы обычный рабочий. Если вы продаете свое время и за проданное свое время получаете деньги, то есть вы сначала продаете свое время, чтобы себе что-то купить. Капиталист, соответственно, покупает ваше время, чтобы создать товар с прибавочной стоимостью и это дальше что-то продать. Мы идем от простого к сложному. Чтобы даже люди, которые понимают, что это такое и имеют экономическое образование, у них была единая модель в голове, да, то есть, как этим капиталом не только знать, что такое капитал, но и как сделать из него миллион долларов. Потому что одно дело знать, другое дело делать, да, и этими знаниями непосредственно распоряжаться. А, поэтому. Первая концепция – это капитал. да, То есть, мы говорим о том, что надо сначала что-то купить. Чтобы что-то купить, как в этом в простоквашеной в деревне из простоквашино, прежде чем продать что-нибудь ненужное, нам нужно купить что-нибудь не ненужное, а у нас денег для этого нет. Поэтому, когда мы говорим о ключевых концепциях, первое идем от вот этого понятия, да? что капитал, мы хотим стать капиталистами, мы хотим, чтобы деньги делали деньги и делали их эффективно.